Вон он вешает. Как его, блин. Коник. Работает все равно. что у меня вперед потянуло. Тоже на коника. Стоит. У меня снизу. Коника? Два, два коника стоит. Травище. Ну, видишь, как поклевка. Сразу поплавок а что-нибудь, блин. Стиролька таких нет поклевок. О, блядь, насоплю взял. Пиздить Тихо, не болтыхайся, порвешься, и что-нибудь болять. То есть, в принципе, на ну, поплавок, если смотреть, то легко поклевку По руке не определишь Постоянно долбит Ну уже двадцатик. Сейчас работало. Ну ты шурма иной раз и неплохих. насоплю Сопля работает да. Может то, что у меня тарабанит так Вообще там как будто поклевка постоянно идет. ну-у-у, кругаля такие дает. Ох ты, что я тебя, блядь? За горбушку зацепил. <свят> На фирменную <свят> Он стоит, блять Брать не хочет Если за горбушку цепляется <свят> Разява какой-то, блять шкварникова зацепил ноутбука летки какие-то блять непонятные Ты Это не так он, блядь, не привык просто Ну что, само подтекается? Мозг подтекает, и второй уже не открывается. А на тот, блять нахуй, поклевка, хуяк хуяц. Он ну, уже хороший. По крайней мере, ближе к покраничнику. Опять зашкорник, нет? Вот, сука, нам было в эту подсадчик брать. Ну, прожить, блять, На соплю. Ну, Хорошенький был. Да я мог сам подсадчик достать. Я же вот подтащил. Смотрю, вроде хорошо сидит. Оказывается, ни хрена не хорошо. А. На нижнюю опять. нет не, не голодный может попозже начнет брать на коричневый с золотом 2 уже ячок правда но ты вот сирену сейчас поставь, что-то начнется попробовать, надо попробовать Ну, надо попробовать, конечно Пять пиздячок Сидит или убежал Сидит Ну, видишь, уже какой а это на соплю ⁇ маленький такой сопля больше тебя на ну, чем на глухарика на глухарика ну, он в прошлый раз хорошо работал на этот раз что-то не хочет но я думаю он еще заработает так что его снимать не стоит я вот может зря его в середину поставил поставлю на низ сейчас Блять, все а мельче и мельче, нахуй. что то пузо подранные у него. Тихо. Так весь колечный. На пузе какая-то мне. Like Ну, да, таких-то хрен увидишь Ну факт то, что Оживил этот поплавок Хоть мелочевка стала клевать Ну это опять Погремушку поставил То есть есть смысл в ней а, вы, бы, вы, вы... Вот у меня тоже, видишь, сразу раз сам потекся я бы не подсекал ну, вот хороший такой ну пограничник наверное не нихуя, нихуя. не пограничник я ты не боец ай бля убью на этого конявого глухарика нет, тут он на конях два на глухарика конявого а, один а, один на фирме ага, сопля тиролька заработала тоже на этого на коняла на тирольку тоже погремушка повесил блюх толстяк такой Это тоже ротый ну и сам подсекается тоже блин Думаю, чего он дрочится как-то по-другому. Даже мелкий вот. Три -три -три. Что, не устал, что ли, дергаться там? сидел там полчаса. Честно говоря, я думал еще меньше. Это то такое более-менее. уже такой, покрупнее маленько глядишь и укрупнится это уже не похоже на мелочь зацепил мне, но он не это. Край 21 Ну это хороший. надо. Тихо, не, не шевелись. Ну, двадцать пять где-то. Блять. Как ты так зацепился-то, что я тебя цепить не могу. что-то какой-то неоткормленный худенький. Харик внизу поставил, работать стал на эти ролики. Рыба Ну вот соплю предпочитает Что крупный, что мелкий Всем остальным Ух так Как хочет он убежать сейчас, сам отпустился. Без губы будешь жить. Пойдем, может, пообедаем, пока клев не начался. Первый час. Okay. Okay. Ну, начнется, но... Да его знает. Может и начаться. Два часа в прошлый раз начался. На ферму первый раз сегодня сработало сзади. Бог ты ни хрена там выпрыгнул какой, а? кабан выпрыгнул. делает, бля выпрыгивает ну, ну, давай еще разок все, устал? блять тебя может блять, это... да, да конечно сука не хуй ты хороший бы так цеплялся а? хороший бы говорю так цеплялся хрен Изо рта вырвайся крючок дергается на фирменную. Что-то глаз у него выпавший. Весь побитый. Хороший. Эть. Я отчепил все в лодке прямо. начал, что ли? Мощненько достать?